Маза. так сам сюда его. это у нас чек четыре, да, так блок у нас значит 63 Попировать Программатор ТС 8,8,8 лонг 60 там был а, mazda 63 -й. сейчас мы записываем форс okay, да? тип 63 мазда все один в один Смотрим на этом ключе. Так, 0,3. Вот. вот. эти цифры. 0,971 ДД водитель. Помните? Смотрим здесь. 0,971 DD. Вот P3. Тип 681. Машина заведет